Здравствуйте, с вами программа Гипотеза. И я Лилия Иликова. Сегодня у нас в гостях профессор университета Париж-Нантер, специалист по э, России, по mm -hmm. российским исследованиям и сравнительной политике. Жан-Робер Равио. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Очень рада приветствовать вас в заснеженной Казани, в холодной. Mm -hmm. э, надеемся, что прием для вас был теплым. это прелесть. А, Жан Робер. Скажите, пожалуйста, вот Франция сейчас интересна со многих точек зрения. Сейчас, вот прямо сейчас, это, конечно, желтые жилеты. Mm -hmm. И в течение последних, наверное, полутора лет, это политика президента Макрона, который ярко себя показывает, да, то есть mm -hmm. он присутствует постоянно в политической повестке. Когда он победил, в семнадцатом году... И его вот буквально под него сотканное движение Республикан Марш или Республика на Марше, uh -huh. вот все это вместе как это было очень немножко неожиданно, потому что это такой все-таки политтехнологический какой-то проект получился. Uh -huh. Uh -huh. И с вашей точки зрения кто же все-таки такой Мануэль Макрон, то есть как кого он представляет в своей политике? Он uh -huh. Откуда он, то есть, вот какое происхождение, какую часть общества он представляет. Потому что сегодня мы видим протесты тех самых людей, которые за него голосовали полтора года назад. Точно, точно. Да. Потому что да. Они но... они за него проголосовали. Его рейтинг падает, но кого-то он представляет то есть, кто его поддержал, откуда кого то он? он представляет. Но, конечно, не представляет тех, кто за него, всех тех, кто за него проголосовал mm -hmm. в прошлом году. Потому что, когда был избран, то есть в мае 2017 -го года. Это была по внешности настоящая революция в нашей жизни, то в нашей политическом классе, например. Следует отметить, что не только победил Макрон, но и после того, как победил, он набрал очень большое большинство, политическое большинство в национальной ассамблее. То есть больше, uh -huh. чем 60% ну, депутатов сейчас находится в группе «Республика, Marche. Uh -huh. Marche. Республика на марше». Uh -huh. да? La то есть вне, внешность э, революции и э, то есть э, антитрадиционной революции я к этому вернусь наверное но э, на самом деле он сам не представитель э, популизма далеко а наоборот представитель э, элитизма я не сказал бы что консерватизма совсем нет но либерализма элит, элитарного либерализма угу. про глобализация про ЕС, то есть европеизацию, дальше он не один раз сказал, что нужно дальше построить Европу, дальше передать какие-то компетенции Европейскому Союзу. Он представитель элиты, и при том очень традиционная для Франции элиты, это те, так называемая энархия, то есть группа выпускников Высшей школы администрации Франции, называется ЭНА. Поэтому эна, энархия, не анархия, конечно, mm -hmm. но энархия. И энархия ⁇ это в основном те технократы э, во Франции, которые управляют страной уже 50 лет как минимум. Практически все французские президенты э, со, со времени Жискарда то есть с 70-х годов, были «энарками», э, за исключением э, Николя Саркози, который был адвокатом но все другие Ширак Аланд были ну Метеран тоже не был инарком кстати но ну, это уже старое поколение но инаркия это та элита технократическая которая управляет и политик ну, то есть и, и государством и крупным бизнесом во Франции. А близки ли вот к бюрократии, вот, как понятие? А, это, это, это, это сливки бюрократии. Сливки это, те, бюрократии. Которые, это сливки бюрократии, это те, которые mm -hmm. на самом деле находятся на высших постах бюрократии, государственной и тоже корпоративной бюрократии. Mm -hmm. И вот существует у нас во Франции такой, такая система под названием пантуфляжа. То, вот, что такое пантуфляж? Это такой... То же самое, как в Америке существует revolving doors, угу. то есть, как говорится по-русски, поворотные двери, да, или поворотные да, двери. Да, да. Но ну, тут, то есть, клиентельная такая система элиты, и те, которые руков... ну, входят в эту элиту, входят в эту, скажем, обойму немножко номенклатурную, они тогда получают пост, самые высокие пости и в государстве, и в банке, и в корпорациях. Пример Макрона. Он закончил ЭНА, то есть высшую школу, mm -hmm. в четвертом году. То есть он родился в 1977 году, достаточно молодой, 39, mm -hmm. но сейчас 41 год. Закончил Н.А. и практически сразу э, стал банкиром. Он стал круп, э, то есть, э, старшим э, партнером банка Ротчельдов. Ну, то есть он и сам выходит из э, непростой семьи, из непростых. слоев? Он сам выходит из верхних слоев среднего класса, я mm -hmm. сказал бы. И э, не из Парижа, он из города Амена, э, который находится где-то 100 километров с севера от Парижа по дорогу в Лиль, по дорогу в Бельгию. Uh -huh. Он сам, у него папа хирург, то есть mm -hmm. в больнице работает. И то есть это верхние слои среднего Класса. Это не самый элитарный угу. э, то есть, э, класс. То есть по на... не, по на... не по наследству он так стал э, членом сливок элиты, я сказал бы. Он по своей э, то есть, работе и по э, этому конкурсу Вена, который ну, является очень самым один из, сам, одним из самых э, престижных конкурсов во, во Франции. То есть э, конкурс в эту государственную службу. То есть, поэтому он технократ, у него личные характеристики да, такие? Это, очень... это его личная характеристика. Вот. То есть, не представитель народа, далеко, но он, то есть, его избрание является как бы событием неожиданным. Угу. То есть, это тоже результат обстоятельств, очень особых обстоятельств прошлого года, когда Аланд, когда, то есть президент не мог переизбраться, он не был в ситуации переизбраться, потому что у него рейтинг упал до ну, ни, ниже, ну, ни, ни, ниже 10%, угу. но это уже провал тотальный, и Аланд не мог переизбраться, его советники ему сказали, ну, давай все надо что-то так... Угу. Алланд был руководителем социалистической партии, и э, в конечном итоге они поддержали, вот элита социалистической партии поддержала Макрона, который хотел создать свою партию, собственно, свое движение угу. Анмарш. Э, таким путем создание э, движения Анмарш э, совершенно разрушил другие партии традиционные. Во-первых, это разрушило социалистическую партию, которая они практически заменя... заменяла, вот практически заменяет вот эту социалистическую партию. И, э, то есть, с правой стороны у нас республиканцы, то есть бывшие галлисты, э, у них кандидат Фион провалился в результате медийной кампании против него очень агрессивной дискредитации. Да, вот него. это было да. вообще очень показательной характеристикой очень показательно. тех выборов. Это да. было, было техничное очень устранение всех кандидатов, кроме Макрона. Именно с помощью медийной это составляющей. Это большая, да. Это огромные, огромное использование административного э, и медийного ресурса в пользу Макрона, потому что на самом деле Макрон э, оказался одновременно и в этом же результат, то есть избрание. Почему он был избран? Потому что одновременно оказался кандидатом, как бы, революционным угу. по внешности. И на самом деле он был наследником Аланда. Вот тот наследник, который, ну, он был министром Аланда. Надо вспомнить, что два да, года он был он министром экономики Аланда. Угу. Но ну, значит, очень большой пост ключевой, то есть ключевой пост в правительстве, министр экономики, значит, на самом деле оказался наследником, скрытым наследником, как бы Аланда и социалистической партии. И на самом деле он организовал, как бы взрыв в политическом классе с этим движением Анмарж. Uh -huh. И это, как бы, интересно посмотреть, что вот общественное мнение во Франции, так. Uh -huh. Ему была нужна э, революция в политическом классе. Он это оказался агентом этой революции, и это сработало, видимо. Но недолго. Сейчас практически больше года уже, и, ну, уже шесть месяцев, уже с лета, я сказал бы, э, с этим делом бен -Аля, который, может быть, слышал в да, России, да, да, вот, да. Так вот такая такая... Интереснее интересное дело. Громкий Падает рейтинг, рейтинг тоже, угу. и больше и больше людей понимают, что макронизм ⁇ это не революция, это на самом деле продолжение той политики, которую уже 30-40 лет применяют во Франции. То есть макроэкономическая политика строгости финансовой под руководством Еврокомиссии, то есть Германии. То есть угу. сейчас уже протест желтых жилетов а, отражает а, очень недоволье, а, ну, недовольство среднего класса, которое ну, это тоже социологическая такая, момент. А, вот тогда такой вопрос происходит одновременно сейчас, вот в Европе, как раз в той части Европы, а, во Франции падение рейтинга Макрона, uh -huh. да, и вопрос тогда, когда придет его срок переизбираться, кто придет на смену. Потому что вокруг Франции все-таки мы видим как раз реванш популистов, uh -huh. Uh -huh. когда националистическая, популистическая повестка, она уверенно так продвигается вперед, то есть про проходят либо националисты-популисты, либо популисты э, под знаменем национализма, но процессы другие, то есть и евроскептицизм им со сопутствует. То есть все те, да, кто да, приходят, да, вот да. эти популисты, ну, начиная с Италии, да, если угу. мы может, говорим о революционных изменениях, угу. и Сальвини там э, наиболее яркий сейчас политик, э, полная противоположность Макрону, как абсолютно. мы с вами уже обсуждали, да, вообще по всем, да, по всем статьям. И как раз, ну, вообще, если мы говорим уж про популизм, да, то там в Бразилии Болсонару пришел с националистическими совершенно mm. лозунгами, mm -hmm. а Бразилия совсем до туда, Бразилия превыше всего. То есть вот такие процессы. Тогда чего нам ждать от выборов 2019 года, от выборов в Европарламент? Это будет еще интересно mm -hmm. посмотреть, конечно. Но нужно следует отметить, здесь два момента. Если сравниваем с Италией, например, которую вы прекрасно mm -hmm. знаете. Mm -hmm. а, вот Интересно а, в том плане, что во Франции тоже есть популистская волна. Она... Кто ее возглавляет? А вот это проблема. А вот эта проблема, потому что никто его не возглавляет. То есть нет политических лидеров, на угу. самом деле. Почему? Потому что она разделена, вот эта полит... популистская угу. волна, она, во-первых, очень так из-под как бы на базе, то есть население, вот, например, вот это движение желтых жилетов, практически без лидеров. Да. Делаете, И все профсоюзы, ленируются. все политические партии даже не стеснялись, даже стеснялись пойти к, к этому фронту. То есть они не хотели, показывать. дистанцировались. И от самые него. жилеты не хотели политических партий, не хотели угу. профсоюз. Мы не хотим вашу поддержку, угу. сказали. Мы избавимся от вашей поддержки. Вот очень характерно для этого. То есть есть такой популистский фон, очень сильный. И на политической арене э, находятся две популистские силы. Это, с одной стороны, бывший национальный фронт, который сейчас на называется национальное собрание, Ле Пен, Ле Марин Ле -пена. и, с другой стороны, э, некоторые элементы э, правой, э, извините, левой партии, э, э, то есть Меланшона. Mm -hmm. mm -hmm. И вот эти две силы, они э, и та, и другая имеют более-менее сильные акценты популизма, но они вообще, э, если смотреть на политическую картину, сидят на двух противоположных лагерях. Они вместе, конечно коалицию не сделают никогда в жизни, как это сделали, например, Чинко и Лего. Э, да. это, это тоже из разряда чудес просто. А это вообще, да, но во Франции никогда не произойдет. Почему? Вот, потому что они еще сидят на противоположных лагерях, то есть это правые и левые. И хотя Макронизм, по-моему, разрушил это деление mm -hmm. между правыми и левыми, в политике... Это отражает э, мышление народа и общественного мнения, но это не отражает мышление политического класса, который, который еще э, то есть в этих старых лагерях. То есть силы э, объединения двух популистских, всех популистских сил во Франции нет. Пока не, потому что лидеров нет пока не еще верят в собственную победу каждый поэтому что да потому что настоящего лидера нет угу. Меланшон не, не может то есть наш левый лидер как бы популистский как бы с, с популистским тоном угу. я не скажу что он популист сам но у него есть какие-то акценты популизма а, не может а, идти в сторону Лепена, потому что он традиционно наследник коммунизма и социал-демократии, и так далее. Это невозможно. Идеологически что... противник. Идеологический противник. вот точно. И Марин Ле Пен не может э, объединять э, правые это, это невозможно. Тоже потому, что есть это старое историческое противостояние э, то есть крайне правых и галлистов. Угу. Вот. Хотя на сегодняшний день галлисты, и, и, и национальные собрания, нацфронт, скажем так, понятнее для публики, да, что такое национальный фронт, Марин Ле Пен, если смотреть на идеологию, если смотреть на программы, они практически очень-очень-очень приблизились. То есть голисты особенно вот правые голисты угу. они практически ну, те же самые идеи, как у Марин Ле Пен, более-менее. Но это есть это деление историческое между галлизмом и крайне, крайне правыми во Франции, который еще действует и делает бараш на является препятствием к объединению всех mm -hmm. правых популистских сил. Вот поэтому я думаю, что к 2022 году это переизбрание, то есть эти президентские выборы. Вряд ли найдется кандидат а, объединения всех популистов. Это большой шанс а, mm -hmm. макронизма, и, то есть, а, скажем, либеральных и про-глобализм, ну, mm -hmm. глобалистских сил. Они могут еще победить. Может быть, не Макрон сам, но может поставить нового кандидата, а, более зерживого, более нового или опытного кандидата с большой как бы с большим международным измерением биография такая, mm -hmm. я думаю, например идеальная кандидатка была бы Кристин Лагард которая oh. сейчас возглавляет ВМФ ты, по-моему, идеальная кандидатка глобализма во Франции. То есть вот. в этом и преимущество технократии, да? Что точно, если, даже точно. Если есть течение, mm. но человек точно. не справился со своей uh -huh. ролью, или, да. потерял, или так было задумано, что он потерял рейтинг, его mm. просто меняют, mm. а само течение, направление и политика остаются той же да. самой. Когда у популистов будет, я не скажу, что будет кандидат, но будет... Когда популисты смогут формировать какое-то единое движение и набрать силы в сторону технократии uh -huh. и инархии, когда будут откровенно десятку инархов, которые, которые будут высказываться за популизма, uh -huh. например, вот, по вопросам иммиграции, по вопросам экономических и социальных вопросов, тогда... Популизм во Франции может быть возрастет, но без технократия и без инархии это невозможно. А вот как вы считаете, вот если уж мы говорим про инархию, да, про. Mm -hmm. Видимо, это все-таки достаточно ну, новая, молодая поросль. А вот обсуждали с вами, и вот как Кирилл Бенедиктов, uh -huh. наш с утверждает, что Марин пен уже навряд ли имеет шансы, ну и вы сейчас это подтверждаете, для того, чтобы возглавить популистское движение и возглавить правых. Но есть ли такие шансы у Марион Маришаль, uh -huh. тоже представительница этой же семьи, но более молодой, она носит другую фамилию, у нее есть а, возможность как-то вот примкнуть, может быть, или показать себя, презентовать по-другому? Как вы считаете? Я считаю, что это будет... То есть стратегия Марион, Марион Маришала. сейчас она не хочет больше Лепена. Она да, раньше да. вот была Марион Маришал Лепена, угу. сейчас она Ле Пен, отказывается от Лепена. Тяжелая фамилия. Потому тяжелая что фамилия, них. да. И Маришаль тоже, кстати, тяжелая фамилия, потому mm. что в сознании, в французском сознании, Маришаль, это Маршал, Маршал Петен. Понятно. Это крайне право. Другая, это, это, даже да. это не, и, конечно, совсем только а, не ее вина, не ее ответственность, но у нее очень плохая фамилия в этом плане. Да. Не очень. А, ну, так, а, так и есть. Марион Маришал, а, мне кажется, позиционируется в а, а, не как а, будущий лидер а, популистов, угу. то есть а, лидер, который смог бы объединять и популистов левых, и популистов правых, она вообще в этом... Но ну, ну, это так позиционирование Марины Лепен более-менее. Но ну, это все, это она не добилась, и, и этого не было и не будет, по-моему. Особенно, если она остается Марин. Марион позиционируется как лидер возможного объединения всех правых сил. Но не левых. То есть части э, тоже и либеральных, э, то есть проевропейских сил. То есть ее стратегия опирается на, ту, на, на, на такую идею, что можно объединять э, правых, правые силы на платформе, э, достаточно разумную платформе, э, которая не будет говорить о евро, не будет mm -hmm. говорить так. И мне кажется, что это позиционирование... Э, Имеет будущее? Я не знаю, честно говоря. Я, я, я mm -hmm. очень скептически отношусь ну, к Ну да, политически Я думаю, что это неправильно, кстати. Потому что на самом деле, что, что такое? Э, как, какой политическое поле во Франции сегодня? Я думаю, что кра... левый и правый, это больше не имеет значения у людей. Да. Вообще с мнение просто уже... Все, это уже в прошлое все это. На самом деле, если серьезно заниматься политической социологией, видим, что есть центр и периферия. Mm -hmm. Это откровенно. Буду ссылаться на труды своего коллеги-географа Кристоф Гильюи, который хорошо показывает, что на самом деле центр страны, то есть эти, на самом деле, верхний э, э, средний слой, которые живут, в петрополисах, в угу. мегаполисах и так далее, против периферии, которая на самом деле страдает от этих экономических, социальных политик, э, то есть европейских политик. Вот. И центр периферии тоже отражает э, разделение между, э, быстро сказано, э, то есть про, евро, про Европу угу. и евроскептицизмом. То есть периферии очень европейские птицы... Э, Придерживаются да, очень Поэтому позиционирование, то есть э, то, что поразительно во Франции, мне кажется, это э, то, что политическая, э, политическая картина страны совсем не содействует социологической картине. Они угу. уже разделены и никак не могут... Политической картине никак не могут адаптироваться к соци соци социологическим ну, вот Да, это же основание для конфликта как это раз. Да. То есть это, это очень порождает Про... напряжение, Абсолютно, которое в итоге да. приведет что к соответствию. конфликты просто не могут, не находят политические... То есть они не приводятся на политические. То есть есть конфликты в обществе, угу. которые никак не могут трактоваться политикой. И политики вообще игнорируют все это. Поэтому пока еще. И это большая сила центристов, то есть Анмаш, угу. которая занимает место, потому что по сравнению с периферией, они единые, они идеологически единые. Они, у них есть административный, то есть государственный ресурс, они выглядят... практически все медиа и так далее. Они займут центр политики и на самом деле являются сейчас э, социологическим меньшинством. Вот в этом парадокс сегодняшней Франции. Но они более убедительны. Да. И тогда последний вопрос, наверное, все-таки: поскольку Франция это э, наравне с Германией, это основа Евросоюза, да, как бы там ни было, как бы сейчас события не развивались, но эти две страны, вот, это э, такие краеугольные камни, mm -hmm. с них, собственно, и начинался ведь Евросоюз в свое время. Поэтому вот э, един, идея Единой Европы сейчас каким-то образом трансформируется, в связи с популистскими там, течениями, в связи с, с миграционными очень мощными конечно, mm -hmm. потоками, все это вот порождает в каждой отдельной стране какие-то изменения, сложности, трансформации. И Единая Европа, она, на ваш взгляд, продолжит существование вот именно в том виде, в котором есть, либо будет как-то изменяться как идея? И какое будущее, вот, какого будущего ожидает для Евросоюза как глобального образования? Потому что Брексит уже был Brexit альтернатива был, да. для Германии. Дексит а, в свое время заявляла тоже, что mm -hmm. ну либо как-то, либо мы выйдем. Mm -hmm. Ну то есть mm -hmm. это, это если дрогнет Германия или Франция, то есть вот именно в отношении выхода или какого-то mm -hmm. изменения своей роли в Евросоюзе, то этому союзу уже просто не бывает, потому что если те, кто его основал, выходят или каким-то образом меняются, там смысла в нем не остается. То есть вот на ваш взгляд, какое будущее сулит вот все эти изменения, там, в популистские течения, национализм, то, те же самые стихийные протесты во Франции, какое mm -hmm. будущее ждать для общей Европы? Единая Европа. Ну, знаете, Европа, то есть Евросоюз, является очень противоречивым полем. То есть это поле конфликтов между межгосударственных. Это очень интересно. Можно видеть и смотреть на Евросоюз как на единый политический союз. Угу. Но на самом деле, когда смотришь в деталях, этот союз очень разделен. да. Европа вот. разных скоростей. И разделяется. И вот между Востоком и Западом, например, по э, вопросу миграции, Однозначно. вот видим, что Польша, Венгрия и так далее, все эти страны, отказываться от пакта, например, он о миграциях, не, не хотят. И а, ничего о, с ними сделать никто не и может. И и ничего с, с ними не, ничего может. не может. Мы видели, что уже 20 лет референдумы, подряд вот эти референдумы о новой европейской конституции, думаю, потерпели поражение. То есть, например, во Франции да. в пятом году был ясный нет, что произошло. После того, как референдум то есть не победили, то есть наша элита организовала то есть принятие законом этого договора, то есть без народа, кстати. То есть надо следует отметить, что европейский проект сегодня это в основном элитарный проект, проект элит. Вот. Брюссель. Технократических, mm -hmm. бизнес и так далее. И э, более и более народов э, протестуют, э, ну, то есть недовольные этим проектом, потому что им обещали уже 30 лет, что Европа – это будущее, это экономический рост, это социальный прогресс. И на самом деле, с тех пор, и особенно с тех пор, как ввели евро как единая валюта, люди понимают, что на самом деле для большинства этот проект не для них, а против них. А это их ситуация социально-экономическая ухудшилась mm -hmm. с принятием с принятием извините вот единой валюты. Значит, что сегодня европейский проект, мне кажется, очень элитный. Это вот защищают верхние слои бюрократии, технократии, крупного бизнеса, во главе с ними, конечно, Меркель, Макрон, некоторые британцы кстати, которые были очень недовольны Брекситом, между прочим. Некоторые итальянцы, на уже, они уже то есть ушли от власти, и против них, кстати, выступила популистская волна. Это ренси который хотел. Да, да, вот. да. Очень, Фитические кстати, по, по этому поводу сравнивают Макрона с Ренцией. То есть у него будет, наверное, похожие. та же самая судьба. Mm -hmm. вот. Той, тот молодой лидер, проевропейский лидер, который защищает Европу, очень сильно и поддерживает Германию, то есть очень реальна к Германии, угу. и, и все это плохо. Коншалос для него. Вот. Ну, Может быть, рынке, с да. тоже то, то же самое будет. А, рынке, что точно. на самом деле будет? А, Германия, мне кажется, она настаивает на том, не на, Ев... не, не на Евросоюз, но и на евро она очень хочет сохранить еврозону. То есть Евро, зону, евро. зону евро. 11 стран. Я не буду их называть, потому что, может быть, не точно скажу. Но это Австрия, это Германия, Франция. Ну, те страны, которые принимали евро как единую валюту. Вот это для Германии по экономическим причинам очень важно. Потому что это гарантия для, для, для нее, это создание как бы внутреннего рынка. На экспорт угу. для, для своих экспортов. Это очень важное дело. И поэтому Германия так выступила с Грецией. Потому что Греция, ну, это можно да, часами да, да. говорить да, по этому про поводу. Это длинная история. Это длинная история. И э, пока Макрон, э, что касается позиции Франции, Макрон очень, очень поддерживает Меркель. Но на самом деле э, до такой степени, что э, даже не, не понимать, что надо не слишком далеко идти в эту, по этому пути. Например, вчера, кстати, э, Германия э, предложила, просила, официально просила, чтобы Франция отдала свое э, постоянное членство в Совете Безопасности ОН в пользу Евросоюза. Mm -hmm. Да, это была идея такая, которая витала в облаках, уже 30 лет уже об этом говорят. Но в этот раз это, это проспа, это официальные просьба Германии. Давайте превратим ваш, то есть ваше членство французское mm -hmm. в европейское членство. Вот. И как французы... Франц... Будет... Франция, это... французы как отреагируют? Я думаю, что отреагируют в большинстве очень э, Отрицатель... неположительно, не У -у -у. отрицательно. И я думаю, что это очень интересный момент, когда э, на самом деле э, в этот раз э, вы сказали правильно, что вот Франция и Германия являются э, опорой, то есть Европейского да. союза, но эта опора на самом деле хрупкая. На самом деле очень много конфликтов, но э, дело в том, интересно замечать, что эти конфликты скрывают, не хотят о, о них открыто говорить, ни в Германии, ни во Франции. Сейчас, вот, когда элита с таки, ну, выступает с mm -hmm. такими проектами, я думаю, что все уже может превратиться в конфликт, ну не конечно, не военный, но политический. Будем смотреть, я думаю. Интересно будет. Смотреть. Будем следить. Я Будем надеюсь, следить. что в одной из следующих встреч мы обязательно. Я, в 2019 с... году вот уже по результатам того, как это все произойдет, хотя бы с выборами в Европарламент, потому что непредсказуемый процесс. Это, да, это будет, процесс, это будет процесс. Процесс. Но очень но интересно. Но надо следует отметить, что очень часто, поскольку вот эти выборы, они, э, то есть, э, э, политически интересны, но э, их Результат э, не очень важен, кстати, э, этих выборов. Они, он практически символический, потому что Европарламент угу. э, голосует за те проекты, которые представляет Еврокомиссия, на самом деле. Ну, да. У него очень мало то есть, собственной, э, собственной инициативы, угу. э, но это политически интересно, и, э, зная это, граждане часто используют свой то есть свой голос на этих выборах европейских как э, они голосуют за свои убеждения они как то есть они не боятся голосовать mm -hmm. за популизм и так далее так можно можно так уже я я, я, я не пророк конечно но я no. думаю что популизм э, будет набирать очень большие э, силы но это не значит что популизм будет победить на следующих национальных выборах. Они, mm -hmm. вот эти евро, э, выборы в Европарламент, они как бы немножко отделяются от национальных Две выборов. разные Это не, истории. Да. Разная история, логика разная. Понятно. Спасибо большое. Большое спасибо за интересный разговор. Я напоминаю, что у нас в гостях был профессор университета париж Нантер. Жан-Робер Равио, специалист по сравнительной политике и российским исследованиям. Большое спасибо, что были с нами.